Но, слава богу, мы только что взяли И еще, ух ты, как нам везет Жизнь у нас восстанавливается Одна за одной Круто, круто, круто Не совсем, ой, как машинка Нас отбросила Печальненько оно получается Вот так вот Но э, больше полупути уже да, Скоро будет уже Две трети пути э, Проеденных э, Проеденных Короче, преодоленных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 Но у нас пока еще жизни есть. Едем, пока едет. Ух ты, сколько полет. Вот, опять красные щит взяли. Опять вертолет. Сейчас нас бомбить начнут. Едем, едем. Ой, ой, ой, ой, ой бомбочка. Ой, ой, не... Ой, сорвалась, Сейчас, сейчас, сейчас, давай, давай. И все. Нас уничтожили. Но ну, мы 3000 проехали. Даже немножко больше. Почти 3400. Вот, сейчас посмотрим, что же за машинку можно открыть с помощью вот этого лю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 а в этой части он нам друг Много у нас уже освобожденных Много еще не освобожденных, очень много И мы продолжаем Наверное, да, продолжаем наше экспром-серии Давайте спасем мы Еще одного друга Вот этого кого, Кто успел, тот видел, кто не успел Смотрите дальше Вот, крутонули колесо, у нас бомбочка попалась 15% 25% защиты Ну, в общем, защищены мы уже Просто неимоверно, защита у нас выросла, пипец, пипец, пипец. Вот, а пока у нас главная миссия. А, я их не защита, это на жизни 25%. Я всегда забываю, что щит у нас это жизнь. Едет первое столкновение, ну, ракета уничтожила практически моментально нашего соперника. У него никаких шансов вообще не было.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 И чуть-чуть а, не хватило. Давай еще раз. Оп. И мы спасли еще одного нашего друга. Ну, в принципе, я скажу, на легке мы его спасли. Это у нас был автобус. Суперский такой автобус был. А что мы будем делать? Как вы думаете? Правильно вы поняли. Мы будем улучшать сейчас машинку. Денег мы насбрали очень-очень много. 152 тысячи. Сто... А, вот смотрите. 152, 142. Чуть-чуть не хватило.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 Ух ты, смотрите, какая миссипусечка машинка была, ребята, вы видели? Бомба как сработала, миссипусечку, ух, перепрыгнули, миссипусечку какую сделали, я, если честно, не знал Ой, ой, ой, ой, ой, капкан, я про них слышал, ой, чуть-чуть не хватило чуть чуточку не дотянули, интересно, вообще, в принципе, у нас все на максималках, и мы не успели две распить, как-то так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 А мы крепчаем, и опять это бенз, этот бензиновоз, или как топлевовоз, <смех> правильно его назвать. В общем, пожа... Ух ты, как суперски получилось! Мы ее перепрыгнули, она развернулась. Жаль только... А вот мне интересно, если бы ее уничтожить. Она взорвалась, как реальный бензовоз. Или нет? Как... Ну ты вот и... и просто вот мне интересно. Если знаете, поделитесь, не знаете... Uh, ждите пока кто поделится, <laughs> мы тем временем распились, на бы попали, в общем, замечтался печаль беда, печаль беда, ну что поделаешь, в общем, третья попытка uh, как вы думаете, получится ли у нас третьего раза, или придется пробовать еще раз, и еще раз, и еще раз в общем, едем, едем, и сейчас узнаем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 Подписывайтесь и всем пока-пока.